Берем краба. Краб. Вот такой вот у нас красивый, замечательный да. краб. Поле, наше прозрачное. Краб. Да? Краб. Давай травку. Крабку. Травку, начинаем. Теперь желтый щупальцев. Да. А, молодец, теперь красный, да? Сам краб красный. Мечательный краб, краб Краб, краб да. и я. Вот его картинка. картинка И вот что у нас получилось картинка. Какие мы молодцы, да? Какая молодцы Подписи, коллеги и смотри Пока. Сын, пока